В данном видеоролике не пытаюсь кого-либо оскорбить или унитить. Я совет, ну или просто угораю на бессмысленными видео. Да что, вы здесь? обычный среднестатистический блогер в России зарабатывает чуть менее косаря в месяц. И на что, собственно, деньги у меня могут уходить? На то я их и трачу. Пожить я дохабы. Ну и нямка вообще вкусная, ребят. Вам это дерьмо, конечно, не посоветую, а то у вас завар так кишков будет, не знаю. О! Кизота как, ё-моё. Всем лав, с вами Чернав, и вы не представляете просто, что я для вас подготовил. Прям спустя такие 4 месяца я подготовил для вас новый выпуск. Сейчас, подождите, не смотрите, сейчас будет магия, не поверите, какая. Новый выпуск папара -папа пам школа ютубера. Ребят, я не знаю, как я все еще продолжаю все это снимать. Но вы мне присылали такие экземпляры, которые я просто не мог обойти стороной. Просто сотни тысячи роликов школьников, которые ну, нельзя обойти стороной. И надо же какой-нибудь совет им дать, потому что это все-таки школа ютубера, а не антишкольник. И здесь есть небольшое различие. Антишкольники не ставлю пор на том, что обозреваемые мной школьники должны продолжать свою ютуб-карьеру. А вот в школе ютуберов совсем наоборот. Но сегодня у нас будет просто эпичный кадр, поэтому мой дорогой друг, если ты хочешь увидеть, как не надо снимать видео и как надо научиться снимать видео, то прошу к нашему шалашу. Школа ютубера. 11 выпуск. И первое видео, на которое я сегодня сделал обзор, довольно интересно и довольно старое, ему уже более год, и это обзор на школу ютубера. Я давно хотел посмотреть, насколько же мой контент неприемлем для окружающих людей, так что давайте заценим критику от парня в очка. Нет, я ни в коем случае не пытаюсь прикопаться к тому, что он носит очки просто, ну блин. Блин, мог бы снять для приличия, а не выпендриваться тем, что ты за умник. Ладно, смотрим. А кто-то пускает по Вене. Ну или пускает пар, кому что. Извините, что? Я видел пару роликов Саши Спилберг, я это не отрицаю. Более того, я и у других русскоязычных блогеров смотрел видео. Но, извини, ты действительно считаешь, что школа ютубера и школа видеоблогинга Спилберг это одно и то же. Если у тебя остались еще какие-нибудь сомнения, то обязательно пересмотри ее цикл. Инструальный цикл. Цикл ее видео про школу видеоблогинга. И ты поймешь, что общего там ни черта нету. Единственное, что я украл из ее блога, это, наверное, первое слово из названия «Школа». И все. никида Чернова. Личность довольно известная, но в узких кругах. С голубого ручка. Начинается века. Я немного не понял суть этой вставки. Кто может объяснить это? У меня несколько пунктов по поводу которых я хотел бы высказать свое недовольство. Во-первых, это сам проект школы ютубера. По сути, чем должен заниматься Никита Чернов? Он должен смотреть видео, комментировать его. Продолжай, продолжай. Ты на правильном пути. Говорить, что в этом видео не так, что нужно изменить и на какую деталь обратить внимание при следующей съемке. Но как раз в последних моих выпусков, несмотря на то, что я их очень редко снимаю, я специально пытаюсь концентрирую внимание на том, как же надо правильно снимать видео, смотря то видео, которое мне прислали. А его интро гласит следующее. В данном видеоролике я не пытаюсь кого-либо оскорбить или унизить. Но, видимо, тебя я задел. Я лишь даю дельные советы, ну или просто угораю над бессмысленным видео. Слушайте, а мне нравится, как он четко зачитался со своим шумящим пердящим микрофоном. Я думаю, даже использовать в начальном интро как раз его голос на заднем плане, потому что, ну блин, это прикольно. Ты просто проделал работу за меня, спасибо. Но что же мы видим на самом деле? Давайте посмотрим. Поехали, чувак. Блин, ну он мог еще старее взять выпуск. Серьезно, на этот обзор запилил в июле 2016 года. И на тот момент, как-никак, у меня существовало уже более шести вроде выпусков. И можно было другой, более хороший вариант для критики подобрать. Я жду, с нетерпением жду увидеть это, как ты играешь в зимние игры. Какие могут быть зимние игры? Что он подразумевает под зимними играми? В зимние игры можно играть даже дома, если у вас есть вафли и девушка. Нет, вообще шутка абсолютно не смешная. Ну, у нас свой вкус, как говорится, чувак. Более того, вы что... Тоже не поняли, при чем тут вафли девушка? Если честно, я и сам не знаю. Не, на самом деле можете погуглить и тогда вы поймете, в чем тут прикол. Купи себе вместо мыла хотя бы шампунь для рук. Причем здесь вообще мыло и шампунь для рук. Знаете, у меня складывается такое впечатление, что Никита просто не знает, что сказать. Но надо же наполнить и без того унылое, и бессмысленное видео. А у меня складывается такое впечатление, что нарезать фрагментики и комментировать их, делая вид, что это типа продолжение ролика и типа я не взначай сказал про мыло и шампунь. Абсолютно, абсолютно нелогично и неправильно. ДЕТСКИМ ПОЗДЕЛЬЕМ! Тебя мамка не отругала за эту фразу? Знаешь, она меня не отругала, потому что деньги с партнерки мы делим пополам. Знаете, мало того, что здесь присутствует мат, ну хоть он и запикан, но шутка все равно не смешная абсолютно. Блин, посмотрите на лицо этого парня, ему так дико мерзко смотреть на то, как я под эпилепсией трясусь на эту музыку, и вообще мне было весело. А помимо критики, я еще записываю свои эмоции на обозреваемое мной видео. Так что тот, кого я там обозревал, не прогадал с музыкой, и мне она пришлась по душе. Если уж тебе так мерзко смотреть на это, то выключи камеру и просто не снимай, или, не знаю, не продолжай критиковать. Потому что человек, который в первую очередь критикует других людей, он должен быть морально выше их, а не показывать свое недовольство в первом же кадре. Ну, или хотя бы хоть как-то грамотно аргументовать свои недовольства, а не просто поворачиваем морды туда-сюда. Ну и с этого момента, как вы видите, он начинает тупо дергаться, вместо того, чтобы давать реально объективные советы. Дергаться в кадре на 95% безопаснее, чем просто говорить в камеру. Да и более того, это мое видео, делаю что хочу. К тому же, если это приходится зрителям по душе. Да эта бабка покруче тебя будет танцевать. А вот сейчас была не критика, а банальнейший плюс-то пятьсот сравнений. Не знаю. Блин, чувак, где здесь критика? Встречный вопрос. Ты спрашиваешь, где мои шутки критика? Я тебя спрашиваю, где твои шутки критика? Хотя не всегда критика должна нести юморитический подтекст. Блин, какая-то заумная школа ютубера получается. Надо обратно в быдло превращаться. Так он танцует около 25 секунд. Долго считал. Я не буду показывать все это видео, поскольку это бессмысленно, но всякой смысловой нагрузки. Блин, я так надеяться, что этот школьник, который бежал, ебнет оператора. Потому что не надо снимать херню, сколько раз повторять. Может мне не тот возраст, может мне не нравится этот контент, но я не понимаю, что это такое. И мне хочется поставить этому видео огромный жирный дизлайк. Вот такой вот, вот такой вот, вот такой мать его. Отписаться от его канала трижды, нет, четырежды. Но опять очередная не смешная шутка, и он высказывает свое личное недовольство, свою личную неприязнь, вопреки смыслу своего проекта. Или личную критику, чувак. критику, ти КРИ-ТИ-КУ! Если уж ты решил делать э, школу ютубер, как Саша Спилберг, то почему упускаешь из внимания ее же слова? Поехал в путешествие, снимай. Играешь в GTA, снимай. Знаешь пару чудес макияжа, снимай. Есть что рассказать и показать, кроме этого? Круто! Тем более снимай. Я не слышу. Еще раз, ну ка. У меня почему-то странное ощущение создается. Парень... парень дрочит? Чувак, чувак, на что ты дрочишь? На... на Спилберг? Ё-моё! Блин, как я сразу об этом не додумался? Что рассказать и показать, кроме этого? Круто! Тем более снимай! Кстати, вот именно этот ролик из ее цикла про школу видеоблогинга я не смотрел, потому что мне одного ролика хватило, чтобы понять, что дальше продолжать смотреть это не следует. Не в обиду фаната Спилберг, просто я не баба. Тот школьник, которого ты сейчас унизил в своем видео, как раз таки довольствовался этим принципом. Унизить и сказать, что его контент дерьмо и надо ставить дизлайк, это два разных понятия. Два разных понятия. А если ты живешь не по понятиям, чувак, то тебе, ой, как худо придется дальше в жизни. Я, конечно, понимаю, что качество видеосъемки и качество звука оставляют желать лучшего и вообще его место... В школе Б Андрея Нефедова, но все же. Во-вторых, это твое видео бессмысленное. Ты сказал, что даешь дельные советы, как нужно делать. Да где же? Где же эти советы? Мне уже начинать плакать. Мои видео назвали только что бессмысленным. Но в принципе согласен, тогда школа ютубера антишкольника, кроме обсера, сильно ты и не отличалась. Где советы после каждого стоп-кадра, через каждые несколько секунд? Почему ты не говоришь, что вот так нужно делать, или на эту деталь нужно обратить внимание, или вот так не надо делать. Где? Я не вижу. В-третьих, не стоит просто тупо смеяться над видео в школе ютубера. Ведь люди, нормальные люди, которые приходят на твой канал, которые смотрят твои видео, надеются увидеть какие-то реальные, дельные советы, а не простой, тупой, понятный только тебе угар. Раз ты говоришь, что у меня исключительно простой и тупо понятный мне угар, то хорошо. Специально для тебя, мой дорогой друг, я сделаю дельные советы. Пошел ты на... Ладно, шучу, дельные советы, как обычно по традиции будут в конце. Я не пустался поэтому не оставлю свои слова без предоставления реально нормальной школы видеоблогер, который, которая была бы интересной и полезной для начинающих видеоблогеров. Ну, например, школа бы Андрея Нефедова. Саша Спилберг и ее проект ⁇ Школа видеоблогера ⁇ Или, например, Александра Думкина и его шоу ⁇ Соровый критик ⁇ Все, Александр Думкин, все, вот на этом. Я уже могу останавливать этот ролик, выключать и написать этому чуваку, чтобы мы вышли раз на раз, не знаю. Просто если он говорит, что проект Думкина, проект не Федоровый, проект Спилберг, это действительно дельные советы. М -м то мне реально нечем с этим чуваком в дальнейшем разговаривать. Не будем досматривать это и другие видео до конца, поскольку все, что я сказал по этим отрывкам, в принципе, применимо ко всему его контенту в целом. То есть я полностью копирую Спилберг? Что? Что я еще хотел сказать, он не может не удержаться, сделать селфи, снять себя любимого в каком-нибудь э, новом для него месте. О, серьезно, чувак? Подождите, подождите, подождите. Покажи мне хоть одного человека, который владеет хоть одним аккаунтом в любой социальной сети мира и не выкладывал бы фотографии со своего путешествия чувак, видимо я реально тебя сильно расстроил, либо ты жестко завидуешь. И я не знаю, чему мне можно было завидовать летом 2015 года, когда на моем канале было вроде бы 3 или 4 тысячи подписчиков, но у тебя явно горит, а меня это, очевидно, радует. Он разбавляет свои фотографии комментариями. Аля, я куда-то еду, я куда-то плыву, я куда-то иду. У меня есть альтернативная версия, скорее всего, у чувака настолько серая жизнь, что он тупо не может свой аккаунт разбавлять такими вот фотографиями. Ну вот отсюда идет зависть. И опять же, выкладываю эти фотографии не только для себя, а для того, чтобы мои тогда еще фанаты, которые были, да у меня при 3-4 тысячах подписчиков на Ютубе были фанаты, именно для них, для их комментариев и для того, чтобы они узнали, что я делаю и тому подобное, были созданы в основном эти фотографии. И совсем недавно вышел его влог, э, как он путешествует. Он показал корабль и. и все. Только сраный корабль. Вот даже не тренди мне тут. Если это тот влог, где я выплываю из Финляндии, то, чувак, ты глубоко ошибаешься? Я там показал несколько городов и русских, и финских, а ты начинаешь сразу на меня такие предъявы кидать. Не, с одной стороны, приятно, что я могу выслушать критику свой адрес. Спасибо. Спасибо. С другой стороны, стоит ли мне бомбить? Nee, ребят, мне не горит, просто, я выпью, это какая-то жесткая херня. Ну а так и любую критику надо воспринимать более-менее адекватно, как я сейчас пытаюсь это делать. Хотя не не пытаюсь, потому что я слушаю критику для того, чтобы понять, чего не хватает той аудитории, которая все еще не подписана на меня. Так что, чувак, как бы ты меня не засирал, спасибо тебе все равно за то, что ты указываешь, что мои ошибки банально, пусть и ты науным, но мне все равно интересно послушать. И мало того, он не показал корабль. Ну, ладно, не полностью, но показал бы хотя бы какую-нибудь его часть. Я могу тебе показать часть своего корабля, и именно на нее ты пойдешь, если ты не закроешь свой грязный рот. Я не знаю, почему этого чувака грязный рот, я просто пытался как-то шутковать, но, видимо, не вышло. Он показал только каюту и какую-то странную лестницу, да и то он показал не лестницу, нацеленную на лестницу, а только себя на фоне лестницы. То есть лестница как-то она э, левая в кадре оказалась. Окей, чувак, про минут до этого ты рассказывал про Спилберг, но она делает абсолютно то же самое, почему бы тебе не снять на нее критику, где она в основном фоткает себя для своего аккаунта и снимает свое лицо на фоне чего бы то ни было. Ах да, у нее подписчиков-то в разы больше, и они точно бы на тебя направили свой хейт. Э, знаешь, ну ты бы показал, хоть бар как выглядит, как капитанский мостик выглядит. Видимо, твой капитанский мостик скоро вот-вот оборвется ввиду моего обзора. На Какие там виды э, из твоей каюты, какие вообще каюты бывают на этом корабле э, Показал бы, как ресторан выглядит и так далее, и так далее Мне кажется ли, этот чувак ни разу не был на корабле он реально очень хочет узнать, что, блин, там было, а? Твоим подписчикам и зрителям, в принципе, это интересно. Почему ты боишься снимать в общественных местах или, вот, например, на корабле? Ну, возможно, в том блоге я истримался, но если вы сейчас смотрите мои новые видео, опять та же неделя блогов, вы можете понять прекрасно то, что мне абсолютно все равно, где снимать, главное, чтобы это было сделано по моей инициативе. Знаешь, складывается такое впечатление, что ты просто боишься, что тебе скажут «Эй, парень, ты чё снимаешь? Ну-ка давай, убирай камеру». Да, особенно я боялся, что мне скажут финны. Ну, в смысле, я ехал на финском корабле как бы русских там было не знаю 7 пять шесть где-то и мне реально очень было интересно как же меня засрут то на английском то могучем языке ты же якобы телевизионщик ну, все вот сейчас ты меня задел парень вот все вот я выхожу да ну в жопу, давайте дальше смотрите. Я проходил школу тележурналистики и проходил практику на местном государственном телеканале, поэтому я знаю, что это такое. Местный государственный телеканал... Э, Чего? Чувак, местных государственных телеканалов не существует. Есть либо местный телеканал, есть либо государственный федеральный телеканал. И тебя это в школе тележурналистики должны были научить? Или ты даже всем говоришь, что ты проходил школу тележурналистики, но на самом деле смотрел там, не знаю, блоги Спилберг, ну, наподобие школы видеоблогинга. Я знаю эту кухню изнутри. Так Иди на нее и готовь, кто тебе мешает. Особенно мне нравится кухня местного государственного телеканала. Она самое то. И знаешь, вот реально настоящий Журналист не побоится взять на себя Эту ответственность за съемку Если я действительно таким не являюсь, то почему я снимаю Видео с концертов, там С каких-то мероприятий, не там, где Находятся все люди, а там, где действительно Находится зона для СМИ, для журналистов И тому подобное, вот если ты, чувак, не ответишь На этот вопрос, то возможно из твоей фразы Местный государственный телеканал пропадет Слово местный, ну или на крайняк пропадет слово Государственный, если же ты не прав. Вот такие пироги, смотрим дальше К сожалению, ты таким не являешься, в одном видео Конечно же, всего не расскажешь. Но как я уже говорил ранее, все, что я сказал по тем отрывкам школ ютубера, в принципе, применимо ко всему его контенту в целом. Да, конечно же, есть свои плюсы. Например, эм, например. Да, да, да, да, да, Знаю эту тему. Я хотя бы стараюсь в видео реально находить, плюсы, чувак. Пусть даже они мизерные, их можно разглядеть только под микроскопом, но я хотя бы стараюсь находить. Я даже не нашел плюсов, вот честно. Канал не несет какой-то смысловой нагрузки, он абсолютно бессмысленный. Это не отличные влоги, это не школа ютубера и уж тем более это недельные советы начинающим блогерам. Это что-то другое. Знаешь, ты делаешь то, о чем не имеешь ни малейшего представления. Стыдно таким быть, стыдно. Не знаю, меня так сейчас жестко унизили, так жестко меня сейчас оскорбили. Я наверное пойду и сведу счеты банковские счеты конечно же ребят потому что это критика и критику нужно воспринимать любой какой бы форме она не подавалась ну а насчет его видео я скажу что чуваку есть куда идти но не надо все пилить монотонно надо не знаю продумать сценарий хоть какие-то эмоции показывать или как-то показать свое актерство но если тебе это от природы не дано или ты просто не умеешь то лучше отойди от камеры чувак это мой тебе дельный совет ну а на этом все с вами был черлан шучу идем дальше на правах рекламы, друзья, Никита Верант хочет, чтобы мы заценили его YouTube канал и что тут у нас эм, лол, ни хрена себе вот это вот, вот это вот неожиданно, конечно, неожиданно, видимо, парню очень-очень повезет. Я надеюсь, что он еще и переспит с этой тяночкой из ЙОВА. Парень делает веселые, видимо, ролики, если он сражается с кондиционером, и я не хочу спорить, что там на самом деле. О, кстати, неплохая обстановка, мне нравится, вот бы мне также замутить. Так вот, ребят, кому интересен этот канал, обязательно переходите по ссылочке в описании, потому Потому что если этот чувак действительно годно снимает ролики, то я хотя бы это знаю от своих подписчиков, потому что вы должны вот сюда вот нажать и опа плюс один, ребят. Так что Никита вас ждет на своем канале, потому что он просрал 8к, ему не на что жрать и он хочет просмотры, видимо. Надеюсь, что он просрал 8к, не знаю, чему-нибудь другого, но не денег. Ссылочка на Никита Вернта в описании, также не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. Плюс, Дорогие мои сябы, если вы находите видео для моего обзора, то обязательно мне его присылайте на мой сайт чернав.ру. Для тех, кому это сложно написать в адресной строке, ссылка есть в описании. И сейчас я хочу вообще абсолютно наугад открыть любой отсюда ролик, который просто вот, ну не знаю, вот просто тыкну. Давайте я отвернусь, вот сейчас я открыл там списочек. Вот я дергаю мышкой и попробую попасть. Изменилось что-то, да? Да, изменилось. Открылось письмо в своем предыдущем обзоре. Я обещал, что я буду указывать имя того человека, который присылает мне новое видео в обзор. Правда, я об этом рассказал в антишкольнике, не в школе ютубера, но от этого сильно суть не меняется. Поэтому следующее видео на обзор прислал Jfix или Jfix, не знаю, кому как. И называется оно What in my iPhone 4S? Или, что в моем айфоне, короче. Смотрим. Ведь нам действительно интересно узнать, что же может быть у тебя, девочка, в таком древнем айфоне. К тому же ролик выпущен абсолютно недавно, я не понимаю, почему у нее такая ностальгическая нотка. Ты чё, не в тренде, а? Ребят, всем привет, и сегодня я снимаю... Что мое моем айфоне? Поехали. На блокировке экрана у меня стоит вот такая картинка. Да, она очень четко, а твоя мыльница позволяет увидеть нам каждый пиксель. Каждый пиксель, мать его! Когда мы заблокируем, стоит вот такая картинка. И у меня всего лишь две страницы. И на первой странице у меня сообщение, календарь, фото, камера, погода, часы, карты, видео, заметки, напоминания, акции, здоровье, iTunes, App Store и настройки. Блин, нахрена все это зачитывать? Можно было просто сказать, что у меня стандартный набор приложений, что и в каждом айфоне. Не, действительно, нахрен это? Нахрен это? Нахрен это? Видимо, девки на досуге реально нечем было заняться. Вот она и снимает обзоры на то, какие же у нее стандартные приложения в айфоне. Этот ролик можно было прямо называть, какие у меня стандартные приложения в айфоне. И я думаю, с этого видео бы ни черта не поменялось. А на второй странице у меня Game Center, Wallet, uh, iBooks, White Time. White Time? White Time. Может... FaceTime, ну не white time. Хотя, если у тебя китайский акцент, то добро пожаловать. Mm. Калькулятор, подкасты, папочка дополнения, в которой находится компас, советы, диктофон, контакты, мои друзья, найти iPhone, 2хисы и VK лайкс. Ой, ой, ой, вк лайкс, вк лайкс, ёп, ёп, а, да, ё-моё, просто, ну, блин. В принципе, ничего удивительного я не вижу. На днях я тут как-то к своей зашел на аккаунт, смотрю, у нее подписчиков 100 на Е-странице, а друзей где-то ну 40 или 30. А на каждой фотке по 500 лайков. Вот я тут задумался: неужели у нее в реальной жизни есть те друзья, которые действительно лайкают, но не хотят не в друзья добавляться и в подписчики? Странно все это. Вот сейчас смотрю ролик совсем, видимо, от мелкой девочки, и тут-то у меня все проясняется. А вообще накрутка это плохо, особенно в ВК, потому что, ну, ВК очень злобно, к этому относится. Иначесто банят всякие группы и страницы, на которых на Поэтому мой вам совет, никогда не крутите ВК. Насчет других не знаю. А, вторая, а, вторая папочка, у меня в соцсети. Был ли смысл ставить этот чертов смайлик? Я теперь ни хрена не смогу заснуть, потому что этот смайлик мне будет сниться в кошмарах. Не, серьезно, вот реально, он тут точно никакой смысловой нагрузки не несет. И у меня тут ВК... ВК, где я сижу по невидимке. По невидимке сидишь? Боже, до да кого, извини за выражение, волнует э, твое существование ВК? Я не имею в виду реальное существование в жизни, а существование ВК, потому что, ну, потому что человек, который использует ВК-накрутку, процентов не имеет ни свободного времени, ни реальных друзей, которые бы готовы были лайкать. Это Инстаграм, Ватсап, Одноклассники и Ютуб. Зачем идет третья папочка? Зачем действительно тебе третья папка? Тебе чего двух не хватает? И это папка фото, в которой есть Pixat, Retrika, Video Cam, Vivo Video и ILife. Ни одной из этих программ не знаю, но судя по ретрике, ты. Эм, судя по смайликам. Ммм, неужто это девка ТП? Если это действительно так, то это очень, очень, очень плохо. Потому что я думал, что все ТП уже вымерли, серьезно. Или переклафицировались с таких быдляцких баб, знаете. Которые в Адиках там ходят, всех бортуют и на всех быкуют. Не-не, не хочу сказать, то, что если ты ходишь в адике, это быдло просто, ну, есть вот определенный тип таких людей. Вообще, что я тут разъясняюсь? Давайте дальше смотреть. И последняя папочка, это музыка, в которой находится iMusic, uh, Shazam, Ringtones и музыка ВК. Главное, что есть Shazam, потому что если тупая манда, едя в автобусе на место учебы или обратно, или на работу и тому подобное, она обязательно, услышав свою какую-то там божественную песню из радио, которая играет в автобусе, она тупо сможет открыть Shazam и фоломорфировать, когда же она найдет эту грёбаную песню. Это были все мои э, предложи, э, предложения. Пред, предложения, приложения. Блин, я не могу так и понять. Этот ролик был создан для того, чтобы ознакомить своих, типа, подписчиков с тем, что у тебя находится на айфоне. Или, судя по слову предложения, ознакомить с тем, зачем ты продаешь iPhone и с какими приложениями на борту. Ну, не знаю, серьезно, у меня теряются какие-либо мысли по поводу этого видео. Сегодня, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите внизу комментарии. Все. Главное, ребят, запомните. Пишите внизу комментарии. Все. Кто не будет писать комментарии, тот, видимо, будет не все. А там есть еще что то Ну, видимо, крови... А. Люблю, всем пока. А, лол, было ли тут смысл обрезать? О, звуки поперли, ребят. Наконец-то я нашел видеоролик, из которого могу вырезать звуки для своих видео. Спасибо тебе большое, девочка ТП. Вы спросите, почему ТП и почему я так предвзято отношусь к этой девочке? Наверное, потому что я, судя по голосу, от 12 до 14, потому что у нее iPhone пустит достаточно ностальгический. И, наверное, потому что у нее есть такие приложения, как накрутка ВК, и куча-куча-куча-куча сервисов по фотографии. И это меня раздражает. Именно этой девочке я совершенно не рекомендую заниматься видеоблогингом. Да и стоит ли оно того? Судя по количеству просмотров ее видео и тому что 0 лайков 0 дизлайков ее видео настолько никому не интересно или людям настолько жалко просто дизить или лайкать это что они просто даже не замечают эту шкалу они просто смотрят этот ролик влипает него наверное и ничего больше не могут с этим поделать но ну, а мы завершаем спасибо большое что посмотрели новые школу ютубера с вами был чернав подписывайтесь Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ждите новые видео. А также не забывайте мне присылать видео на обзор по, сай по сайту, по сайту, по ссылке чернах.ру, который тоже есть в описании. Не снимайте херню, сябы, до скорых встреч. Удачи!